А сегодня мы проведем увлекательный день с ребятами группы Гербалайф, которые проявили желание лучше познакомиться с холестейникой, а также поучаствовать в тренировке. И пройдет эта тренировка в парке Советском в районе улицы Шамрыла, Ориентир, Детская, Железная Дорова. Кстати, очень замечательный пейзаж. Парк Сурецкий, с резиновым покрытием, с Так, ну все, ребята собрались, и будем знакомиться. Коля, Диана, Анжела, Сашко. Оля, Диана и Анжела. Красная зале себя спортсмены. Всем спасибо. Сегодня прошла великолепная тренировка в Парке Серецком. Кому понравилось, ставьте лайки. Если есть какие-то пожелания, пишите в комментариях. Не забудьте про колокольчик. Подписывайтесь на мой канал. До встречи